Приветствую всех, и мы продолжаем делать экипировку в связке с нашим инвентарем. И в этом уроке я расскажу о том, как сделать добавление к нашей экипировке. И давайте приступим. Во-первых, как мы помним, в прошлом уроке мы создали Клод Equipment Type. Я его переименовал в Equipment Type. И здесь у нас находятся э, все атрибуты экипировки. То есть изначально у нас «Нон», дальше «Шлем», «Торс», перчатки, «Штаны», э, «Ботинки». Дальше у нас идет э, одноручное оружие, двуручное оружие, э, какой-то специальный слот. Э, к примеру, мы можем сюда стрелковое добавлять и второй специальный слот куда мы, к примеру, можем добавлять э, либо щит, э, либо стрелы для того же лука и тому подобное. В принципе, вы здесь можете задать э, количество слотов, которое нужно конкретно вам, и назвать их соответствующие. Э, также я переименовал здесь э, просто на equipment type, да, и тип у нас equipment type, чтобы мы могли выбрать... Тип экипировки в каждом объекте. И также я добавил индекс. Как мы помним, у нас есть индексы, по которым мы добавляем в инвентарь и убираем из инвентаря. Но этот индекс конкретно будет касаться экипировки. А индекс для работы с инвентарем, он у нас находится... В UI слот у нас есть переменная, слот индекс. Это конкретно для инвентаря. Для экипировки у нас индекс здесь. Мы, в принципе, можем перенести его также в виджет, но это будет не очень удобно, поскольку у нас архитектура будет немного отличаться от инвентаря. Хотя она и будет схожа. Это мы закроем. Итак, перейдем для начала давайте в Equipment слот. Это обычный виджет, в котором есть Size Box. Размер у нас Size бокса 70 на 70. Дальше у нас идет Overlay. Следующий у нас идет Button, для того чтобы было проще менять контур нашего слота. И также идет превью, где у нас э, превью является иконкой нашего предмета. Э, перейдем в Ванграф. И здесь у нас есть функция empty the slot. Эта функция отвечает за то, э, пустой ли слот. То есть, когда слот пустой, мы в наш превью будем указывать э, какую-то текстуру и также мы будем обнулять э, нашу слот структуру так единственное что здесь нам нужна маленькая буква то есть мы устанавливаем иконку и устанавливаем э, э, пустую переменную если слот пуст. А, также что у нас? Текстура instance editable expose on spawn. Слот type у нас также instance editable expose on spawn. А, тип equipment type. Это для того, чтобы мы каждому слоту могли установить а, свой тип, который он принимает. То есть, к примеру, слот для шлема, он будет принимать только шлемы и никакие другие объекты превью, overlay, это уже наши переменные от элементов виджета. Так, event graph у нас здесь пустой. Слот мы можем закрыть. И теперь я сделал, взял бордер, растянул его примерно вот так. Это все тестово пока мы не будем делать э, визуальную составляющую особо э, дальше у нас идет вертикал бокс который мы уже добавляем конкретно э, equipment слот то есть vertical бокс добавляется equipment слот называете его э, тем именем что вы хотите в него добавлять соответственно количество слотов да у вас будет э, в зависимости от того, сколько вам нужно слотов. В первой колонке у меня экипировка для брони и одежды. А вторая колонка у нас для оружия и предметов. В принципе, вы можете посмотреть архитектуру и сделать... Так либо же сделать по-своему. Это не принципиально. И каждому слоту мы здесь выбираем слот а, Type. А, иконки пока не работают. А, в дальнейшем мы это сделаем в уроке. А, так, здесь у нас для каждого слота устанавливается тип слота. То есть вы называете слот определенным именем и, соответственно, вы выбираете определенный тип слота. После того, как мы это сделали, мы переходим в Event Graph. И здесь мы либо делаем Custom Event, либо сразу на Event Construct. Я сделал кастомный Event для удобства, чтобы в случае, если нам понадобится что-то сделать на Event Construct, да, мы могли здесь проще работать. А это сделать в отдельной строке. И что мы делаем, соответственно нам нужно будет сделать так же как и в инвентаре, инвентарий компонент, создаем переменную и выставляем ей инвентори system тип переменной, то есть это наш инвентарь. Дальше выставляем instance editable expose он spawn все то же самое как и в инвентаре. Дальше у нас уже появятся все переменные наших слотов, что нам также понадобится. И также мы создаем слот структуру, переменную. Слот структура, тип переменной слот структура. Это нам тоже понадобится. <coughs> uh, event uh, я назвал слот то есть мы создаем слоты, а точнее мы записываем uh, информацию, которая хранится в массиве Эквипмента. Давайте для начала мы перейдем в InventorySystem для того, чтобы мы увидели что у нас здесь есть во-первых equipment это массив такого же типа как и инвентарь слот структура у него стоит репликация в случае если вы хотите использовать это все в мультиплеере и репликация owner only то есть реплицировать только owner и также у нас есть во-первых, открытие экипировки, оно происходит тогда же, когда и открывается у нас инвентарь. Так, функция toggle inventory, давайте я покажу. Мы создаем инвентарь, записываем перемену, выводим на экран, показываем курсор. И после чего мы создаем окно экипировки, записываем также перемену и выводим на экран. То есть, в принципе, не особо чем-то оно отличается от инвентаря. И также мы здесь добавляем, когда мы записали в переменную, мы эту переменную также добавляем в remove from parent. После чего мы также обнуляем equipment. То есть пустая переменная. Снимаем курсор, соответственно, и переходим в set input game only. То есть а, управление в игре без фокуса на виджеты. А, так. И также давайте рассмотрим функцию add toEquip. А, эта функция на данном этапе у нас а, записывают. Давайте посмотрим на вход. У нас есть item to equip, тип переменный слот, структура. Вы создаете, и также index to remove. То есть, что убрать из инвентаря. И что мы делаем? Мы создаем, после того, как вы создали equipment массив, мы берем get его и берем add, то есть мы добавляем какой-то объект. И также мы подсчитываем вес, исходя из объекта, который мы добавляем, то есть calculate weight to remove, это у нас старая функция из инвентаря. Вот она. И также мы делаем clear -слот. Clear слот, вот он, по индексу. То есть, кто не помнит, либо пропустил, индекс TorMove, мы берем какой-то элемент из массива, просчитываем вес, хотя, просчитываем вес... в индекс uh, делаем ровом индекс и обновляем наш инвентарь но я так понял что нам снова вес просчитывать смысла нет поскольку мы просчитаем его уже конкретно из этой функции клар слот ну да Так, и в принципе в инвентаре сустам у нас здесь больше ничего нового нет. И так, теперь давайте перейдем к созданию, точнее добавлению экипировки в существующие слоты, которые есть у нас в инвентаре. Точнее не в инвентаре, а в э, массиве нашей экипировки мы берем инвентори компонент который мы создали дальше мы берем equipment после чего мы делаем for each loop то есть так же как и при создании слота в инвентаре дальше мы делаем break slot структура и делаем break item структура и подсоединяем все кроме индекса индекс нам понадобится из array чтобы мы знали по индексу, где какой предмет э, добавился. После чего мы делаем make слот структуру и записываем в переменную слот структура. Либо вы можете сделать сразу ProMove to Variable. Дальше мы делаем break slot слот структура. Дальше у нас идет break item структура. И мы достаем только Equip Type. Все перемены отключаем, включаем только equipment type. После того мы достаем switch on equipment type. То есть мы просто пишем switch. И у нас будет Switch on Equipment Type. И что мы делаем теперь? Когда у нас NON, мы обнуляем наш слот. То есть мы достаем все слоты. Вот эти слоты мы их достаем get и вызываем у них empty the slot. То есть мы обнулили все слоты в случае, если у нас по какому-то по какой-то причине выдаст объект non, но этого в принципе произойти не должно. А дальше у нас идет а, шлем и давайте на примере шлема я объясню что происходит а, во первых у нас а, есть же переменная слот структура да а, и equipment слот шлем helmet. А, давайте откроем эту функцию и что у нас здесь происходит во первых а, мы Берем, подаем в инпуты слот э, структуру и слот. Тип слота у нас equipment слот. И из этого equipment слота мы достаем слот структуру. То есть у нас в equipment слоте есть переменная слот структура, которую мы достаем. После того, как мы ее достали, также мы достанем превью, э, то есть нашу картинку. И теперь мы делаем следующее. Мы делаем break uh, item структура. Отключаем QALIT и делаем снова break item структура. И оставляем здесь только image. И добавляем нашему превью это переменная нашей картинки, uh, set brush from текстура. Uh, То есть мы добавляем текстуру. Из того, что мы сюда записали, в наш слот. Так, эта функция находится в Equipment Window, я напомню. Как функции создавать я объяснять не буду, поскольку но ну, это уже будет глупо на данной стадии объяснять, как создать функцию. И вы таким образом для каждого слота в соответствии с выходом да, для торса мы также делаем, вызываем ту же функцию. Единственное, что у нас меняется, это а, сам слот, в котором мы вызываем эту функцию. Для которого мы вызываем эту функцию. И по аналогии вы можете а, выставить все для своих слотов. Так, и теперь мы можем а, запустить это все. Когда я нажимаю I, то у нас открывается и инвентарь, и наша экипировка. Да, вы видите, что у нас немного она выделяется, поэтому так удобнее работать с батонами. А, и теперь а, давайте расскажу, как у нас... А, это все будет работать. То есть у нас есть equipment type, куда мы можем в принципе, сейчас добавить какие-то объекты, не обязательно, которые у нас существуют. У нас есть default value, мы можем сюда указать, к примеру, два объекта. Откроем всю информацию. И здесь что мы можем? Мы можем выставить какую-то картинку. Ну давайте я выставлю чтобы выставить. Ну, давайте sword выставлю и выставлю бред. и также э, нам нужно будет указать класс этого объекта. ну в принципе это сейчас роли не играет, поскольку мы пока что не имеем функции э, из виджета добавлять в виджет, да, а, переносить из инвентаря в экипировку. Поэтому мы кастомно добавим сейчас это в массив. А, нам нужно, во-первых, брать Type Equipable и Equip Type. Это у нас будет, к примеру, ну давайте One Hand Slot, то есть для одноручного оружия. А, и теперь давайте также сюда мы выставим Equipable, и, к примеру, это у нас будет, ну, я не знаю, Torso. И когда мы запустим игру, у нас пройдет Create Equipment Slot, и у нас все добавит, добавится в нужный нам слот, в соответствии с equip Type. Давайте нажмем play, откроем и увидим то, что у нас добавилось. Одноручный слот у нас занят и слот торса у нас занят. И в дальнейшем уроке мы рассмотрим уже само добавление из виджета инвентаря в виджет экипировки. И также обратно. Я думаю, мы сначала сделаем по клику, а потом будем использовать тот же функционал для того, чтобы делать drag дроп виджета и переносить его куда нам нужно. И, кстати, по клику я пока сделал. Возможно, кому-то это пригодится. Сейчас я покажу. У нас есть UI-слот, EventGraph. И здесь, как мы помним, мы делали проверку в случае, если usable, то есть предметы могут использоваться, то мы используем предмет. Это мы делали, по-моему, с едой в уроке. И также мы можем вызвать от функцию, которую мы рассматривали в компоненте инвентаря. То есть мы возьмем слот индекс, индекс to remove подадим. Дальше мы слот структуру передадим в item to equip. И таргетом для add to equip у нас будет Inventory System. То есть если мы подберем какой-то объект, давайте я для начала обнулю наш массив, чтобы у нас ничего там не создалось лишнего. И если мы подберем, к примеру, этот объект и этот, я заранее ему уже выставил Тип экипировки, да, они должны добавиться од, двуручный меч сюда, одноручный меч сюда. То есть нажимаем, снова нажимаем, но единственное, нет обновления прямого. Нам нужно будет закрыть и открыть. Тогда у нас вот здесь обновится. Когда мы уже будем делать э, немного другую логику перемещения, мы также сделаем для того, чтобы у нас обновлялся обновлялась наша экипировка В принципе мы можем это сделать и сейчас по add to equip нам нужно будет из equipment window взять get и вызвать так вызвать вызвать так нам нужно будет вызвать «Create Equipment Slot» «Create Equipment Slot» Нажмем «Play» Подберем два объекта Видите, экипируем и у нас сразу обновляется это все И добавляется туда, куда нам нужно эти же объекты у нас будут добавлять голод. Если мы используем, они добавляют голод. И на этом, я думаю, мы урок закончим. И уже в следующих уроках мы продолжим работать над экипировкой. Поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч.